Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. У меня короткое объявление по поводу приказа Который я получил, возможно получили вы Или еще получите. Итак, ребят Когда я увидел вот эту вот картиночку, я прям Духом воспрял и подумал, наконец-то я Круто пополню свою золотую копилку Возможно мне что-то необходимо будет делать Для того, чтобы поживиться халявной голдой Но нет, ребят, не все так просто, я бы сказал Наоборот, очень все просто, но не для тех Кто донатит. Итак, приказ Выглядит следующим образом. За 14 дней Вам необходимо пополнить Свою золотую копилку на 12 с половиной тысяч золота. В таком случае вы заберете 15 бустеров на голду, 2 контейнера собери их все, один контейнер плохая компания и самый максимальный приз это 2250 золота в дополнение к той голде, которую вы себе забросите в копилку, как я уже сказал, в течение 14 деньков. Но не все так просто, ребят. Да, сюда безусловно засчитывается любым способом полученная голда. Но все же согласитесь голды, которые вы будете получать, просматривая рекламные ролики и используя бустеры во время боев, но явно не хватит для того, чтобы добраться даже до двух контейнеров собери их всем, поэтому в принципе здесь, можно сказать, между строк написано, донатьте, донатьте ребята в игру и забирайте в таком случае дополнительные призы да, безусловно, для тех, кто донатит это неплохая, неплохая возможность получить дополнительные халявы в принципе, получить три контейнера из которых есть вероятность получить какую-нибудь машину и 100% получить 2250 Вдобавок к тому, что вы и так Задонатили, по-моему, довольно Таки неплохо, единственная Проблема, которая есть, что Действительно, вот этот приказик далеко не для всех И тем, кто не донатит, им даже До 1000 голды, в принципе, за 14 Дней не подняться, для того Чтобы получить хотя бы 15 бустеров, хотя, если Посчитать все, что можно получить с того же Батл пасса, да плюс еще за просмотр рекламы То, возможно, за 14 Дней чего-то вы и в принципе, в батл пассе где-то там как-то голда встречается, допустим, там на 43 уровне есть 50 голды, тем более, если вы раньше там проходили, ну а если вы не проходили, то особо ничего и не потеряли, потому что здесь, ребят, голды, в принципе, нету, и, соответственно, ближайшая голда, которая халявная есть, это здесь всего лишь 50. Короче говоря, косарь золота таким образом явно не соберешь, ну и выходит, что данный, в принципе, приказик, он только для тех ребят, которые имеют возможность закинуться бабла в игру Ну а вам уже решать забрасывать или нет Я зашел ради интереса Посмотрел сколько стоит золото И для себя понял а, К сожалению я сейчас через Wargaming Game Center Зашел поэтому предложение за Real Money нет Но в любом случае я посчитал Что для того чтобы Задонатить на 12 500 вам необходимо купить два раза золото по 6500 за 9 баксов. Того получается, вам необходимо потратить 18 долларов для того, чтобы получить. 13, э, да, все правильно тысяч золота в виде доната и плюс еще 2 250, так, того получается 15 250 стоит оно того, не стоит оно того, не знаю, плюс еще в нагрузку идет, правда, 3 контейнера, но как показывает практика, если вы часто донатите в игру, то из контейнеров вам выпадает гораздо хуже чем ребятам, которые в игру не донатят, ну и в целом, если посмотреть на контейнер, собери их все то вероятность выпадения машины крайне скудная И скорее всего из двух этих контейнеров вы получите что-нибудь из вот этого, каких-то там бустеров, ну либо сертификатов. Вот такая вот история про то, что выпало мне. Напишите в комментариях, если у вас данный приказ, ну и что вы в принципе собираетесь с этим приказом делать, если он у вас есть. А еще подписывайтесь на канал, я всегда пытаюсь делиться с вами свежими новостями и высказывать свое субъективное мнение, которое честное и никем не проплаченное. Спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, возвращайтесь на мои видео. Я всегда вам рад. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.